ставала огню, а жителей либо истреблял, либо в цепи закованных уводил в рабство. Шакалы и гиены рыскали по оскретелой земле, опустели храмы божьи, последних пределов достиг. Игли беды народа нашего ныне, в 1713 году. И собралась старшина мели, дабы выбрать посла в земли просить помощи от лютого сердца. И выбрали они роду знатного мудрого князя Раэля Ори. И нет у меня слов, чтобы передать стоны плать моего народа, Ваше Величество. Рассказали тебе, король французский кесарь Римский. 25 лет я добиваюсь помощи у западных монархов. Поговорите, ваше величество, получить послание от брата вашего, кесаря римского Леопольда Вгол. просили великий государства. в высоком стремлении помочь христианскому народу Армении предлагает Кесарь свое доблестное войско. Но ежели вам Кесарево войско не надобно, мыслю я Кесарю надобно, чтобы его войско у вас было. Неси, а неси, неси Катяна! Не худо отлита, а? сама мала, а калибра крупный. не хуже аглицких будет. Я великий государь, скромный служитель Божий, в сих делах ничего не понимаю. Передайте от меня кесарю римскому что зело похвально желание его помочь страданиям народа армянского, что и мы, охваченные сим желанием, готовы начать переговоры по поводу сему. А ты из пушки полить обучен? Нет, государь. Возьми его, Касьяныч, и обучи бомбардирской науке. Мне, государь? Князю и послу не к лицу вашего бомбардира учить? Ты посол, а я царь. Мне не в зазор было обучаться у Казьяныча. А тебе послу неприлично? У меня на Руси я сам себе хозяин, а на твоей Армении ханы верхом сидят. Кому из пушек палить более надобно. Мыслю вам. А коли будут и впредь среди бояр армянских такие, как ты, петучи, сидеть вам под властью чужеземной еще триста лет. Понял? А потребны вам не войска кесаревы, а пушки аглицкие, на мастера литейные, опущие а инженеры, до да разных наук доходчивые. А в том я вам помощь дам. Много благодарен вашему величеству. Отведешь от меня указ к князьям армян. А все-таки далеко русскому царю до римского кесаря. В войску римского кесаря до земель русского царя еще дальше. Да не нам в помощь, а ему в спину хотел послать свои войска римской кесарь. Да не вышло. Вот указ мой армянским князьям. И скажешь им, что беру я армянский народ под свою высокую руку. А кто поведет армянский народ на баталию с врагом? Найдется великий государь среди мелика в Армении достойный вождь. Слышал я, что у грузинского царя есть славный военачальник. И родом он будто бы из Армении. Как звать его? И я слышал Ваше Величество. Звать его Давид Бек. Да-да. Давид Бек. Как ты прекрасна моя родина! Вот она, родина! Тебе родина, огонь, потухший в хижине крестьянина, будет зажжен, поруганная честь армянской девушки будет отмщена, клянусь, эта земля будет освобождена, или примет она мой прах. ты бился, старик? Я бился с персидским отрядом шейха Аббас-Углы. Они разграбили наше селение. Это весь твой отряд? Да. И все мои сыновья. Вот этот Амбарцун. Мастер мечи закалять. Враги испытают силу твоего меча, кузнец. Ты поможешь мне. А это Вартан. Мастер песни слагать. Иди, певец. По всей стране нашей и песни своей вами мести в сердцах народа зажигает. Десять их у меня, один лучше другого, а этот гор самый младший. Тебе, враг, еще рановато воевать. Воину нужна сила. И ненависть. Да. Ты прав. Возьми эту гор. Это поможет твоей ненависти. Я буду достоин этого оружия. 20. 25 лет тому назад, из объятого пламенем замка, верные друзья спасли юного Дарибека и переправили в Грузь. Ныне вернулся он соратниками своими народью. И предстал, очанцы на весь своих. Динанья и, и плача земля, породившая. Благословен будет Давидбе в час, когда нога твоя ступила на землю Армении. Откуда ты знаешь мое имя? Слава героя обгоняет его коня. Я пришел к Тебе за благословением, Святой Отец. На смертную битву с врагами поднимаю я народ. И час победы наполнит радостью горестные страницы летописи Армении. Летописью народа моего благословляю Тебя, Давид Бет. Пусть подвиги Твои сверкают славою, во веки и веков. Аминь. Оставь сын мой, на написанном тобой, И начни новую главу истории армии сегодня. Ненависть и мщение поднимает народ Степанос. Ночью мы разгромим. Вертический отряд шейха Аббаса оглы. Могучий шейх, тысячи воинов с факелами несутся на нас в гор. Коня! слов во главе со львом опаснее, чем стадо льхов во главе со слов. Как вы попали сюда, святой отец? Тебе, воин, незачем это знать. В делах своих я исповедуюсь перед Богом. Простите, Святой Отец. меркло для тысячи врагов. И было их сорок, а разбойников целая тысяча. Но как львы набросились они на разбойников, и каждый бился сотней, а сотня с тысячей. Рубили они их богатырскими мечами, давили их богатырские кони. Кровавый поток Тела разбойничьи уносил, а храбрее всех храбрецов Бился твой Степанос, завтра ночью ты увидишь его. Помнит ли он нашу клятву няню? Нясь Степанос всегда верен своей клятве, дочь моя. обрушилась на мою старую голову в этом мире ты моя единственная надежда у меня нет никого кроме тебя я уверен был что ты гишь ты жизнь свою с прекрасным князем шаумяном и в безмятежной радости счастливой вашим счастьем закончу я свою грешную жизнь что-нибудь случилось с Степаносом? Ради блага народа я должен расстаться с тобой. Я не понимаю тебя, отец. Ты должна стать женой хана. Молчи. Так должно быть. Все должны жертвовать всем. Я должен владеть областью Баргушат. Я должен собрать большое войско. Я должен помочь Давидбеку. И в этом поможешь мне ты. Я не верю тебе, отец. Каяне. Вместо сердца камень в твоей груди. Бог накажет тебя? Не взывай к Богу. Он покарает тебя своим гневом. Ты говоришь мне, твоему старому отцу. Я не желаю тебя слушать, Мелик Франгюль. Ты не вняла моим просьбам, ты выполнишь мой приказ. и на самую грустную песню своего народа. Почему, госпожа моя, с радостью слушаешь ты песни грусти и с грустью слушаешь песни радости? Зачем ты пришел, Хан? Я пришел потому, что сильна моя любовь, Гаяне. Не сильнее она моей ненависти, Хан. Смело говоришь ты со мной, Гаяне. Жестокие пытки и смерть мой ответ на такие слова. Неужели ты думаешь, Хан, что смерть. Страшнее твоей любви. Неужели есть более ужасная мука, Чем быть женой деспота, Окровавившего мою страну? Ты не права, Гайоне. Я жестоко караю непокорных, Но я милостив к послушным. Разве плохо живет твой отец, Мелик Франгюль? Самым радостным часом моей жизни Будет час его смерти. Как жаль, что он мне нужен, но я доставлю тебе эту радость в день нашей свадьбы. Я все прощаю тебе, Гайоне, но чтобы никто никогда не повторял твои слова, прикажу я сегодня вырвать язык у твоей служанки Зейнап. где моя Гаяне? Разве забыла она, что два года назад мы сговорились с ней встретиться в эту ночь? Видно, неправ я был перед верным конем своим, заставляя лететь его на неверные слова девушки. к тебе, князь, но не сильна ее власть над собой. Турецкие послы прибыли к тебе, Великий хан, пусть войдут Зачем и откуда прибыли в крепость Зеву? Я, Осман Бей, посол Турции. Тебе, великий хан, привез я письмо от калифа правоверных, султана Ахмеда Третьего. Какие вести принес ты мне? Слышал я, как быстрее стрелы облетело твою страну одно имя. И заставило меня это усомниться в твоей власти, хан. Назови мне это имя. Давид Бек. Смотри, когда ты вернешься к султану, ты можешь передать ему, что еще не видя Давид Бека, ты уже видел его судьбу. Ты власти над жизнью многих людей, хан, но судьба людей в руках Аллаха. Дай твое письмо. Прочти мне это, Мерзат. Я, калиф правоверных, султан Ахмед III, шлю тебе привет, Великий хан. Услышал я недобрую весть. Нечестивец Давид Бек восстал и угрожает тебе, и святому Исламу, узнав, что войска твои сейчас малочислены, повелел я своим войскам прийти к тебе на помощь, разбив же Давидбека, вернуться им в Турцию. Калиф правоверных, султан Ахмед Третий. Завтра утром ты получишь мой ответ. Проводи послов. Амельхан, сегодня же возьми половину моего войска и ступай на границу Турции. Если турки перейдут мою землю, ударь на них. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Я знаю, кто ты. Я узнал тебя, Давид Бек. Кто ты, перс? Не узнаешь ты меня, Давид. Двадцать пять лет назад я вынес тебя из огня. Я ворождат, а здесь меня Ахметом зовут. Ворождат? Да, да, помню тебя, Воростан, ты спас мне жизнь, почему ты здесь? Тебя я успел отправить в Грузию, меня же схватил старый хан, 25 лет пламя мести пылает в моей груди. 25 лет я жду тебя, Давид Бек. Ворозда! привело тебя сюда ночью? В Татеве собираются мелики. Не впервые они собираются. Я еще не все сказал. Много лет я служу тебе, хан. Я делал все, что ты хотел. Я выдавал тебе непокорных. Я помогал тебе властвовать. А сам я тени. Ты обещал мне, хан. А разве я говорил, что не исполню свое обещание? Нет. Но сможешь ли ты исполнить? Кто может мне помешать? Давид Бек. Он поднял народ. Он объединит меликов и поведет их на крепость Зеву. Рашид Мирза. Что ж, пусть идет на Зеву, если он торопится к своему концу. Нам ли удерживать его на этом пути? Ты должен вместе с Давид Беком идти на Зеву. Когда он начнет штурм, ты ударишь ему в спину, а я нападу на него из крепости, и мы раздавим его. И если тебе поможет Аллах, не Давид Бек, а ты будешь первым человеком в Армении. Да чернит Аллах тех, неверно служит мне, то из Меликов пойдет Давидбеком против меня, приказал я тому отрубить руки и повесить за ноги на стене крепости моей. К тому же из меликов, на кого падет милость Аллаха, кто доставит мне его Давидбека живым либо мертвым, будет от меня щедрая награда. Золотом, землями и милостью моей. Так приказываю я верный слуга Шахин Шаха, повелитель ваш, Асламат Кули Хан. Неужели он может запугать нас Мелики, когда старшие Мелики молчат, и тебе помолчать следовало бы, Баян Дуж? Торопиться не надо, ждать надо. Тебе долго ждать нельзя, ты помирить можешь. Тебе, мелик старейшему и знатнейшему первое слово. Славные мелики Армении, один год сложил мой дед свою голову, под секирой персидского палача. В ханском дворе пыток погиб мой отец. И если дожил я до того, что зовете меня старейшим, то лишь потому, что понял я грозную силу хана. Не настало еще время биться с врагом, терпеть и ждать надо. Я не желаю Ханской милостью дожить до сидней Меликована. Я лучше приму смерть в битве за родину свою. Мелики это? горячиться не надо, ждать надо. Прав Меликован, уверяю вас в грозной силе перцев. Прав Мелик Торос, уверяю вас принять смерть в битве за родину. Могуч и силен хан Асламас. Но мыслю я, ничего нет сильнее воли людей, решивших биться за свободу и счастье. Веди нас, славный из славных велик Барсадан. Великий и Армений, 20 лет жизни своей провел в битвах славный Давид Бек. Сейчас он прибыл к нам. Кому, как не ему, вести нас на великую борьбу? Я скажу вам. Почему не приветлив со мной князь шумян Только этот храм спасает тебя. От моего привета. Настал решительный час. От слов пора перейти к делу. Мелики Армении, готов ли вы поднять мечи против перцев? Я пришел с войском. Я пришел не раздумывать, а биться. Ты будешь биться в судорогах на платье у хана. Слушайте меня, мелики. Я не верю ни одному твоему слову, мелик Франгюль. Ты хотел стать моим зятем, то стал моим врагом. Я принимаю твой вызов, князь Степанов. Берегись. Слушайте меня, Нарихи! Послушаем, что скажет посланник театра Римского. А нечего слушать? Подступать надо, И настало еще время. Ты трус, миликопос! Слушайте меня, Нарихи! Послушайте, что я скажу! Не слушайте его мелики! Десятки лет беретесь вы между собой, мелики. И потому не можете драться с врагом. Этого я вам не позволю. Время споров прошло. Настало время бит. Хватит ли наших сил, чтобы одолеть грозную силу могучего хана? На каждый армянский меч обрушатся десятки персидских клинков. Ведите! Спрашивайте их, мелики. Я знаю тебя, жестокой шейх, Аббас Оглы. Как случилось, что ты очутился здесь? Покорал меня всемогущий Аллах, Затьмил мой разум. С пятьюдесятью воинами разбил Давид Бек мое полутысячное войско. Одному Давид Давидбеку никогда не одолеть могучего слома лихана. Я не желаю погибнуть, подвешенный за ноги на стенах крепости Зеву. Ты будешь висеть не на стенах крепости Зеву, а как трус погибнешь от моего же меча. Уведите их! Ненависть и мщение поднимают народ. С маленьким отрядом разбил Давид Бек большое разбойничье племя. И в битве этой один бился сотней от сотни с тысячей. Поднялся народ Армении. Час решительной битвы пробил. И тот, кто не обнажит свой меч, пусть не называет себя армянином. Я слушаю вас, великий. Мы слушаем тебя, Давид Бек. Главные мелики, без тени сомнения, с великой гордостью присягнем мы сегодня в верности нашей Родине. Верю я, что каждый из вас, обнажит свой меч, не вложит его в ножны, пока хоть один враг останется на нашей святой земле. Силен хан Асламас. многочислен его войска, но разве сталь армянского меча, Слабее стали персидских клинков. Безграничная любовь к родине. Священная ненависть к врагу, пованы вашей мечи. Во всей Армении поднимается народ. Зарево битву пылает над страной. Мне удалось под видом турецкого посла проникнуть в крепость Дзеву. И разделить основные силы хана. Теперь мы можем разбить их по отдельности и всей своей силой обрушиться на главный оплот персов, цитадель их могущества, крепость Севу. Славные мелики! Давид Бек перехитрил хана. Вместе с ним мы победим его. Слава Давиду! А где князь Мансур? Моему деду Мансуру сегодня исполнилось 104 года. Он не может прийти сам и прислал меня. Ты пришел один? Да, я пришел один и со мной тысяч воинов. Мамедхану передай это чтобы он немедленно возвращался делам прибыли ваше святейшество? По делам Божьим, господин Касьянов. А вы? По мирским. С каких-то пор господин Касьянов русские занимаются мирскими делами в Армении? А с тех пор ваше святейшество, как подданные короля Германского, занимаются здесь промыслом Божьим? Верю я, господин Касьянов, что вашим оружием мирским освободите вы землю эту, а ее обитателей я приведу к единому Богу. Э, не по-божески рассуждаете, святой отец. Как же так? Бог создал землю, отдал ее людям, а вы хотите, чтобы люди завоевали ее и отдали Богу? Да ведь еще не прямо ваш святейшество, а через германского короля до да римского. Назначены вы сюда, господин Касьянов, заниматься делами бомбардирскими. А споры ведете богословские. А того не видите, что пушка ваша, единорог аглицкой системы, косит немного? Косит. Да, и ядро плепорете от цели давать отклонение будет. Ха, а и верно, косить малость. И как это вы, святой отец, при таком бомбардирском глазе, да в папах ходите? Воля Божья, господин Касьянов. Фу. Что, господин полковник, им наши пушки не нравятся? Да вот поп говорит, косит малость. У него глаз косой, по-моему. Нет, у него, брат, глаз правильный. Давай-ка. Давай-давай. Здорово, Касьянович. А-а-а. Здорово. Парефом борцу. Ну как с пушками? поспеваешь Да ничего, по ходу справлю. У меня ж помощники, золото. Оно Бортум, борцу, молоток, туртек. Брат, ты у нас со всем армянином заделал. Я тебя из Армении не выпущу. Да я бы и сам остался. Да климат Жарковато у вас. А за то вино какое? Винцо. Да, похвальное. Святой <святый святый> отец о узнавал? Ему знать все надо. Затем послан. Он и к царю Петру уходил. Ну и что? Да царь Петр много таких видывал. Царь Петр? Мудр царь Петр. Воины и народ Армении. Здесь, под древними сводами этого храма порешили мелики Армении положить конец владычеству хана. Здесь от гробом великого полководца Бартана Мамиканяна порешили мелики Армении принести клятву верности родине своей. Глянитесь, мелики. Пятьдесят веков завоеватели мира устремлялись на земли Армении, дабы уничтожить армянский народ. В бессмертной битве отдал свою жизнь на родину побрежься из хабра, великий армянин Вартан-Мамиконян, мы будем достойны наших предков. Клянусь! Лет на моем знамени, львы мои воины. Клянусь! Из древней верой и правды служили Армении велики Мансуры. Клянусь и я! О, бессмертный из бессмертных Вартан! Мы обнажили наши мечи, и все, как один, под водительством славного Давидбека, готовы к смертельной схватке. Клянусь! Пусть обменяют мужчины это золото на мечи, и мечами добудут победу. Вечами да будем мы, свободу вам и радостное будущее детям вашим. Рад я воин, крупна дорога победы, но мы встали на этот путь. Терренье тому, кто сойдет в пути. Кто повернется назад? Назад пути нет. Мы станем свободными или погибнем в бою. Гонитесь, стать войны! Взрёв! Взрёв! Взрёв! Взрёв! Взрёв! Взрёв! Благословляю тебя, воинство армянское! А подвиги разные на дела великой. Одной своей жизнью отвечу за тысячу жизней. Даже если это невозможно. Кто из меликов пойдет против меня с Давидбеком, приказал я отрубить тому руки и повесить за ноги на стене крепости живу. Нет, а сломаться! Не твоя крепость, Диву, а наша, армянская. Не запугать тебя, сломас, гордых меликов Армении. Не владеть тебя, сломас, землями армянскими. Испепелить тебя, сломас, пламя ненависти народной. Турецкий посол это был сам Давид Бек. Он обманул хана, Разделил войско хана и сам идет на Зеву. Вернись и ударь в спину Давидбеку, Мелик Франгюль. Клянусь Аллахом, он обманул сам себя. Завтра Давидбек будет висеть на стенах крепости Зеву, рубить. Ты думаешь, Шумян, о том, зачем я рассказал меликам о нашем турецком посольстве в Зеву? Да. Ты прав. Мелики не должны знать все. Но думать они должны, что знают все. А если твой план стал уже известен Асламану? А может, в этом и заключается мой план? В Хан повернул в ущелье. Не по той дороге пошел конь Давид Бек. Нам надо на живу, а Давид Бек поехал на ущелье. Зачем? Если мы повинуемся Дабитбеку, неужели его кони не повинуются ему? Надо было бы послать хоть небольшой отряд крепости Зеу. А сломаться не увидев твоего войска, почует неладное. Вернись назад к камню и посмотри, кто предает нас. Как я узнаю его, он свернет на дорогу Зеву. Почему? Больше всего побоится предатель потерять доверие хана. Он обещал привести нас к Зеву, и если мы не приедем, то он придет туда даже один. Не знаешь, почему Давид Бек повел свои войска в ущелье Лилии? Возможно, засада. Давид Бек идет на Зеву окружно. Я не боюсь за сад, я пойду прямо назову. Вы должны идти за Давид в Мелик. Вы должны идти за своим Меликом со мной. Надо доказать, надо доказать. Прикажи Мелику Таросу с поиском своим двинуться к крепости Зеву и неустанно следить за Франкюлем. юнош и армян, бившихся за свободу своей Родины. Ныне, в 1722 году, подстерег Давид Бек в том ущелье 30 тысяч персидских воинов Асламаза и в жестокой битве Истребил их всех до единого, вместе с начальником их монет А Так отомстил славный Давид Бек Перст. Когда мы служили в Грузии, мы взяли 19 крепостей и выпили 19 бурдюков вина во славу грузинского царя Вахтанга. Ну что ж, бен выпьем двадцатый для ровного счета. Тогда давай скорей штурмовать. У меня что-то пересохло в горле. Как ты думаешь, юный мансур, вино-то я пью, а вот крепостей... Не брал. Вот и откроем твой счет. Прошу. Садитесь. Итак... Вас прислал сюда святой отец кесарь римской. Да. Король германской. Да. И вы, наверное, хотели бы привести жителей Армении в плоно католической церкви. Да. Однако жители Армении исповедуют другую религию. Да. И победами своими целиком обязаны армянскому богу. Да. Следовательно, изменить своему богу и перейти к вашему, будет черной неблагодарностью. Не правда ли, святой отец? Да. Простите, если ваша миссия не увенчается успехом. Кесарь Римский просил вас вернуться обратно. Да. <свят> <свят> Счастливого пути, святой отец. Благодарю вас. Однако, достаточно ли продуман ваш отказ от блестящих перспектив на Западе, несущих миру новую эру под эгидой Кесаря Римского, короля Германского? Достаточно ли, насколько мне известно, Некоторые могущественные мелики держатся иного мнения. Кто именно? Хотя бы мелик Франгюль. А вы ему не доверяете, святой отец? Мы ему тоже не доверяем. Не может быть, чтобы мелик Франгюль хотел принять католическую веру. Почему? Мы уверены, что он хочет принять мусульманскую. Передайте мой низкий поклон кесарю Римскому. О, кесарь Римской империи будет весьма гордиться тем, что вы его вспомнили. Я же с своей стороны постараюсь сделать так, чтобы он вспомнил вас. Вы говорили с ним, святой отец? Да. И? И ничего не добился. Как? Он отклонил покровительство кесаря римского короля германского? Да. На что же он рассчитывает? На Россию Петра и на Армению Давид Бека. В Армении есть Мелики, не менее влиятельные, чем Давид Бек. Вы говорите о Мелик Франгюле. Давид Бек ему не доверяет и мне советовал поступать так же. Я просто переоценил вас, Мелик Франгюль. Вы слишком мелки для борьбы с Давид Беком. Ищите спасение у хана, если только хан спасется сам. Ты, ты! На, выпей, успокойся. За что ты позоришь, Давид Бек? Имя Франк -Гюля. Честные в христианских краях и в пустынях Ирана. В летописях нашего рода не было случая, чтобы правители Армении не доверяли нам. Семья не без уродов, франгюль И если то, в чем я обвиняю тебя, правда, то будь твоими предками даже Александра Македонской, Тигран Великой и Юлий Цезарь, и это не спасло бы тебя. В чем ты обвиняешь меня? Ты предатель, Франгюль. Доказательства. Восемь часов я назначил штурм крепости. После взятия ее ты получишь доказательства. Я требую их немедленно. Время решаю я. Отнеси это Асламасхан. Если он сдаст крепость без боя, я дарую ему жизнь. Тебя я назначаю послом. Как? Обвиняя меня в предательстве, ты назначаешь меня своим послом? Во-первых, я не представил тебе доказательства. Во-вторых, тебе легче, чем кому-либо, сговориться со сломазом. Что ты хочешь этим сказать, Давид Бек? Проводите мелики, мелика Франгюля до ворот крепости Зеву. Предателя Франгюля-то назначаешь Косломазу своим послом? Князь Шаумян, прими начальство над войсками Франгюля. А ты уверен, что он не вернется? Ты тоже знаешь, что он не вернется. К чему готовишься ты, Асламас надевая на тебя эти великолепные одежды? Я готовлюсь к празднеству победы над Давидбеком и к свадьбе с твоей дочерью Франдюль. Ты готовишься к свадьбе в то время, когда, быть может, пора готовиться к смерти? Ну что ж, готовясь к смерти и к свадьбе, человек одинаково надевает на себя... Лучшие одежды. Я удивлен тому, что ты здесь, Франгюль. Ты мне нужен там. Давид Бек узнал о моей верности тебе, Асламас Хан. Я больше не могу вернуться к нему. Ты больше ничем не можешь мне помочь. Ты ничто. Я сам. Я один разобью Давид Бека. Мне не нужна твоя помощь. Мне хватит моих собственных войск. Ты сам не сможешь победить, хан. Я помогу тебе. Я не верю тебе. Я послал гонца к Мамедхану. Его войско вернется и вместо меня ударит спину Давидбеку. Ты хорошо это придумал, Франдюль. Теперь ты мне веришь, хан. Таким, как ты, не верят, а платят. Родные мои воины, когда падет владычество хана, родина станет свободной. Вперед, сыны Армении! Вперед на штурм! Когда ты победишь, Давид Бек, внеси мое тело в крепость Зыву, я обещал деду своему, что живой или мертвый я войду в нее. и сильны против этих стен до да Какой дьявол их выдумал? Мой дед выстроил их, Касьянович. Ты все-таки приготовь твои пушки. победы, Гаяне, в этом пламени погибнут мои враги. Когда загаснет огонь, мир и спокойствие поцарятся на моей земле. Ты станешь моей женой, и остатки дней своих, благословенный Аллахом, я буду проводить в радости и счастье с тобой. Погребальным звоном пронесется по моей стране день твоей радости, Асламас. Твой отец будет управлять Арменией. Он заслужил это. Это он помог мне уничтожить моих врагов. Проклята ты, дочь Франгюля, невеста сломалась! Если бы я мог вытащить их из крепости. В открытом бою мы их разобьем, как в ущелье Лили. Ущелье Лили. Ущелье Лили. Ущелье Лили. Ты прав, Степанос. Готовь ханские знамена. Знамена? <гас> Это момент хан. Он ударил спину Давид Бе. Даже отряда таросов вступить в притворную битву с конницей Шаумяна. ха, -ха, -ха, -ха. Хан, открой ворота! Выпусти войска! Добей Давид Бека! Открыть ворота! Выпустить войска! Пошли к воентуру и передай ему, пусть он окружает пехоту Асламан. Ты обманул меня? Это не Манекхан, это Давид Бек. Но это были твои знамена. Ахломат, подожди, не бросай меня Мои войны, пощадите за мной. Многие из нас свою жизнь за счастье, за свободу нашей Родины. Так боролись мы, ваши предки, в начале 18 века. Так будут бороться славные сыны Армении во веки веков. И чтобы правнуки были достойны Радицов свои, пусть потомках жрет слава предков на